Так, всем привет! Сегодня у нас продолжение обзора Квантового Таро Версии 2.0 а, Уже была одна часть обзора Где мы с вами рассматривали а, Жезлы, да? Масть жезлов Масть огня Сегодня я хотела продолжить обзор И остановиться на масти Пентакли <coughs> На стихии Земли а, Повторяю, что для тех, кто не смотрел первую часть, что в данной колоде каждый практически к аркан, каждому аркану прилагается в МБК такой некий вопрос. И что эта колода очень сильно расширяет сознание однозначно. Она расширяет понимание арканов. И действительно, это некий выход за пределы чего-то знакомого, чего-то известного, чего-то, что, в общем-то, предлагается на что предлагается посмотреть с другой стороны ну в общем начнем вот это перед вами сейчас туз пентаклей ну в прошлый раз я показывала что каждая масть имеет такой некий свой оттенок не цвет а некий свой оттенок и вот масть земли у нас тоже немножко по цвету отличается и вот туз Пентакли, да, вот здесь, в данной колоде, он показывает, что вы начинаете воплощение какой-то идеи или какого-то нового проекта в жизни, ну, что в принципе соответствует вполне классическому значению. Но вот вопрос, на который предлагается ответить себе, если вам попадает эта карта, это какое видение или какой план требует вашей конкретной реализации. В этой колоде смешано и. Глянцевая и матовая ламинация цвет довольно такой вот, ну, как бы оттенки я бы сказала: здесь нет цветов чистых, да, здесь такие вот некие оттенки. Мне это крайне нравится. Внизу есть символ стихии, сверху мы видим нумерацию, и вот это вот то, что здесь изображено, похоже немножко для меня на яичницу, да, Но на самом деле, это какая-то планета, которая, ну, это не планета, я не знаю, в общем, это глюон какой-то, я еще не интересовалась, но, в принципе, кому интересно, можете открыть и посмотреть, что такое глюон. Так, мы теперь, значит, идем дальше по нумерации, по стихиям, смотрим, да. Вот перед нами сейчас находится двойка пентаклей. Она в интересном таком перевернутом положении относительно а, вейтовской классики, да. Но, тем не менее, вот это вот... Сохраняется вот эта вот неустойчивость, сохраняется вот эта вот балансировка, вот это движение, вот это вот как бы нахождение какого-то баланса, да. Называется эта карта спин. И она, конечно же, так же, как и в этой, она символизирует неопределенность, да, какую-то неоднозначность. Два пентакля – это, в общем-то, нужно найти этот баланс. Полностью традиционное название, но вопрос, на который вы должны себе ответить, когда вам попадает эта карта, это что вызывает у вас противоречивые чувства. Вот вам попался этот аркан, и вы должны понять, что именно вызывает у вас противоречивые чувства. Согласитесь, интересная трактовка. Только Пентакли. Здесь у нас, ну, знаете, я бы сказала, МКС какая-то изображена, какой-то спутник, может быть, ну, не знаю, что-то очень большое, что-то очень важное, да. Вот, но называется эта карта почему-то структура атома. Может быть, здесь вот это имеется в виду. Ой, сейчас ручечку. Возьму, может быть, здесь имеется в виду вот это вот как структура атома, но вот это в центре очень похоже на станцию да, космическую. И тройка пентаклей здесь соединяет широту видения, и в том числе, то есть мы видим широко, и в том числе мелкая проработка деталей. То есть вот эта вот карта, она отвечает за это в этой, в этой колоде вопрос который вы должны себе задать когда она вам выпадает по какому плану вам действовать то есть у вас есть три плана как минимум и вы по какому вы будете следовать какому плану вы будете следовать не забывать при этом нужно о том куда вы стремитесь куда вас душа зовет и ваша мечта куда вас зовет. Четверка пентаклей это галактика какая-то эклиптическая, эллиптическая, да. Но традиционно четверка Пентакли, она у нас характеризует такую некую костность, некую стабильность, некую такую закоренелость, я бы сказала, да. И, конечно, она также, как и в традиции Вейта, она говорит о том, что человек сопротивляется переменам из-за того, что их боится, вот. Вопрос, на который вы должны себе ответить, это за что вы так сильно цепляетесь? Здесь, я считаю, что очень традиционное рассмотрение этой четверки пентаклей. Но вопросы довольно интересные. Вот с точки зрения задавания себе любимых вопросов, да, я никогда этого не делала. Вот здесь вот этот новый взгляд, а как раз то, о чем я говорила, что это очень интересно. Так, пятерка пентаклей называется Лептоны. Это такая карта бедности, финансовых ограничений. Она, конечно же, накладывает, ну, обещает преодоление каких-то неприятностей, да, требует изобретательности, требует находчивости. Довольно интересная сам себе человек, да, думает в эту сторону, то в эту. Ну, я вижу здесь одного человека, который в разное время меняет положение во время обдумывания чего-либо. Вот для меня это так выглядит. И вопрос это, какие лишения нужно преодолеть. То есть ведь все приходит в нашу жизнь не просто так. Ведь какие-то лишения нам нужно преодолеть. Так, шестерка пентаклей. Выглядит она вот так вот. У человека из руки вот такие вот некие, как энергия идет, да. Это андроны, барионы и мизоны какие-то, да. Называется так в МБК, во всяком случае. Ну, шестерка Пентакли это такой обмен ресурсами. То есть вы посыл... человек посылает свою энергию в канал, я так понимаю, денег, а деньги посылают энергию ему этому человеку, да, и здесь, конечно, очень важен баланс. Вот понимаете, какой интересный взгляд. Опять-таки, да, если посмотреть с точки зрения обычного бытовых каких-то вот вопросов, да, обмен с деньгами своей энергией То есть вы вкладываете энергию в зарабатывание денег, получаете меньше. То есть значит у вас не все сбалансировано. Или наоборот, вы ничего не делаете. А вам идет большое количество энергии Земли, но это тоже не может приводить как бы, все время к чему-то хорошему. Это тоже дисбаланс. И вот здесь вопрос, на который вам следует себе задать: что вам ближе отдать или получить? Интересная постановка вопросов, я бы сказала. При этом здесь от Вейтовской традиционной трактовки совершенно ничего нет, даже близко. Так, семерочка Пентакли, очень интересная, называется Кварки, это карта пожинания плодов. Вот эти плоды, очень так отдаленно напоминающие, да, и классический вариант. И здесь, в этой карте, нужно быть таким, знаете, задумчивым, нужно правильно оценивать свое благосостояние, да? и, в общем-то, нужно благодарить и, и удовлетворяться тем, что имеешь. То есть вот это вот некий момент такого переоцен, переоценности. И вопрос, на который здесь нужно ответить, «Какие богатства вы скопили?» Ведь это не только могут быть деньги, это могут быть ресурсы, это, могут быть, это может быть опыт, это может быть, в конце концов, какая-то коллекция. Да? То есть ну, нужно вот здесь на эту семерочку смотреть именно с этой точки зрения. Очень интересный тоже взгляд. Так, восьмерочка Пентакли. Она у нас вообще такая интересная. Вот, а, здесь а, называется она «Образование галактики». И здесь, в этой колоде, это карта ученичества. Она подталкивает вам вас, чтобы вы оттачивали свое мастерство, свои навыки. Не просто вот работали, да, как в, в этой сказать, традиции, а именно, чтобы вы учились оттачивать свое мастерство до совершенства. И вопрос, который вы должны себе задать, когда выпадет эта карта, это какая работа требует от вас последовательности и твердости. Так, девяточка Пентаклей. Угу. Девяточка пентаклей очень интересно называется Квазар. Я так понимаю, что это что-то такое вот тоже со светом, с волновой теорией. Тут вот лицо нарисовано больше похоже на женское, но сложно сказать. И внизу мы видим такую некую птицу, ну похожую на такого вот ну каких-то вот орловых каких-то пород там какой-нибудь, может быть, сокол, не знаю. Интересно, да? И вот эта девяточка, она говорит о такой защищенности и финансовой независимости, и об умении в любой момент, что называется, вот взмахнуть крыльями и улететь. И она также говорит нам об успехе в финансовой деятельности, да, и вот о том, что даже если вы рискуете в каких-то начинаниях, да, то вы можете себе это позволить, потому что вы взрослый, совершенно самодостаточный человек. И вопрос, на который вы должны себе отвечать, когда попадает вам эта карта, это вы достигли возможности жить независимо. То есть тоже интересная трактовка. Десяточка пентаклей, прям парад планет, обалденная красивая, очень такая притягивающая карта. Называется Солнечная система, она, конечно же, такая состоит из разношерстная группы, такая, каждая со своими там спутниками, своих размерами, в общем, разные все планеты, да, это разношерстность такая, да, и тем не менее они объединены, эти все планеты, они объединены а, общим местоположением, принадлежанием, при, как бы принадлежат к нашей Солнечной системе, да, здесь мы видим Солнце, вот, и здесь вопрос, на который вы отвечаете, это какую групповую динамику вы успешно поддерживаете. То есть, если мы увидим семью, да, то здесь мы видим а, именно систему. То есть, можно даже сказать, в этой карте мы можем рассмотреть а, семью как систему. А, потому что в, в нормальной семье, в правильно организованной, там все должно быть четко и как положено, что называется. Ну вот закончились номерные карты. Сейчас я вам покажу. А, значит, это у нас идет... Паш, рыцарь, королева и король. Очень интересно тоже. Я уже в прошлый раз обращала внимание, что здесь наверху вот эти вот четыре символа, они взяты из шахмат. Пешка, конь, королева и король. Ферс, вернее, ну, можно так назвать, можно так назвать. Ну, вот Паш Пентакли это у нас финансовое или коммерческое начинание. То есть опять мы вот смотрим, мы мечтаем, мы чего-то там хотим к звездам. И вот эта молодость, вот этот задор, да. Как бы вы стремитесь посадить эти зерна, чтобы потом тщательно ухаживать за ними и получить нормальный урожай. Вопрос к этой карте, что новое нуждается в вашей заботе. То есть здесь речь идет именно о заботе того, чего вы тут решили себе возрастить рыцарь пентакли это у нас называется Центавр. рыцарь пентакли это карта такая малых шагов да не, не гигантских прыжков а таких небольших шагов продуманных поскольку это пентакль это земля здесь не может быть никаких спонтанностей здесь все должно быть четко организовано и как бы Логично выстроено, я бы сказала, наверное, даже так. И вопрос, который вы должны себе задать, ну, который задает эта карта, то к чему нужно подойти, не торопясь и с терпением. Интересная тоже довольно-таки карта. На каждой карте есть что-то блестящее. А на этой карте я что-то не вижу ничего блестящего. Ну, идем дальше. У нас осталось еще две карты. Королева Пентакли. Это. Очень интересная такая дама. Такая вся зеленая. Ее сложно здесь увидеть. И тут же, в то же время здесь у нас идет, вроде бы, очертание планеты Земля. Вот я вижу, да. Вот. Ну, королева Пентакли, она всегда, значит, у нас мать, да. Она всегда у нас символизирует плодородие, изобилие, как бы семейные ценности, и в то же время чувственная радость тоже ей не, не чужда, потому что все равно она королева, она по большому счету, она все равно же, женщина же, да. но все это у нее завязано на материальный мир. И поэтому здесь вопрос такой, знаете, интересный. Как вы заботитесь о себе? То есть вот королевая Пентакли выпадет, скорее всего, такому человеку, который совершенно на себя забил, что называется, забыл о своих каких-то желаниях, о своих каких-то стремлениях. То есть трак трактовка, конечно, но совсем другая. Ну и в заключение у нас сегодня будет как король Пентакли. Вообще очень интересно. Вот здесь вот буква Ять похожа. На букву Ять, хотя ну сложно сказать. Здесь у нас вот этот, как бы, Сатурн, да, и король, а, ну, это, значит, получается не буква Яйти, это, получается, знак Сатурна, просто здесь немножко он в другую сторону сделан, да, вот, так вот, знак Сатурна, король, да, он у нас связан, связан конечно, в первую очередь с властью, как любой, как бы, король, но здесь он связан именно с земной властью. И он очень, как, как говорится, умел... Умеет да, справляться с какими-то делами материального мира. да, И <coughs> вопрос к этой карте. И достигли ли вы мастерства и практичности? В общем, интересная трактовка, интересная масть. Сегодня мы с вами рассмотрели масть Земли. Есть карты, которые удивляют своим подходом. Есть которые как бы, довольно-таки традиционны. Ну, в следующий раз... Большое вам спасибо, кто присоединился. В следующий раз рассмотрим еще две масти у нас, а потом перейдем к старшим арканам. Так что всего доброго, всем пока-пока.